У вас бывало, что вы заключаете договор, а партнер не соблюдает его условия? Идете в суд? Вы сняете отношения? А что, если я скажу вам, что письменные договора — это прошлый век? Сейчас сделки можно заключать в виде смарт-контрактов. И это не туманное будущее, это реальное настоящее. Представьте ребенка, который смотрит мультики на YouTube, а взрослые просят его не задерживаться перед экраном, больше часа хотя бы. Он соглашается, и через час, когда они просят его остановить мультик, он упрямится и утверждает, что время еще не закончилось. Взрослым, конечно, это не нравится. И тогда они заключают с малышом умный контракт. Они скачивают мобильное приложение YouTube Kids устанавливают таймер и через час приложение автоматически выключается. Ребенку приходится подчиниться условиям договора. Примерно так и работают смарт-контракты. Смарт-контракт или умный контракт – это соглашение между двумя людьми в виде компьютерного кода. Смарт-контракты работают на блокчейне, поэтому хранятся в общедоступной базе данных и не могут быть изменены. Транзакции, которые происходят в смарт-контракте, обрабатываются блокчейном, а это значит, что они могут быть проведены автоматически, без участия третьей стороны. Сделки происходят, когда выполняются условия договора. Нет третьей стороны, поэтому нет проблем с доверием. Идея смарт-контрактов проста. Они выполняются на основе простой логики. Когда вы пришлете мне объект деньги будут принадлежать вам. Когда вы переведете определенную сумму, объект будет вашим. Когда я закончу работу, деньги будут принадлежать мне. И все это на полном автомате. Класс! Это словарик блокчейника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн, технологий и криптовалют простыми словами смотрите в наших плейлистах. Всем пока-пока!